Другу. Октябрь балует погожими деньками, похожими на стайки сезарей. Они теряются под облаками, крылом сдувает тени с фонарей. Они летят ни к западу, ни к югу, их и не снесет заносчивый циклон. Их можно было взять бы на чтобы чтоб году задавали нужный тон. Но разве есть у времени учитель предвечный, мудрый, добрый и простой, свободный и богатый поручитель за тишину, счастье и покой?